Что такое сонный паралич? Представьте, что вы просыпаетесь посреди ночи. Вы полностью в сознании, но не можете двигаться. Дыхание учащается, мышцы сжимаются, и вы начинаете видеть каллюцинации. Темная фигура начинает приближаться к вам. Вы в панике, хотите закричать, но не можете. Ужас охватывает вас. Но спустя некоторое время вы просыпаетесь, и все в полном порядке. Почему так происходит? Есть две фазы сна – быстрая фаза и медленная. Обычно мы просыпаемся в медленной фазе, но иногда мы просыпаемся во время быстрого сна. Это и вызывает сонный паралич. Во время фазы быстрого сна определенные нейротрансмиттеры выключают наши мышцы, чтобы мы не могли воплощать наши сны в жизнь. Но если вы просыпаетесь до того, как цикл быстрого сна закончился, вы не можете двигаться, даже если полностью в сознании. Мышцы грудной клетки, за исключением диафрагмы, тоже выключены, поэтому люди говорят о том, что у них сжимается дыхание. Сонный паралич длится максимум 2 минуты, но тем, кто его испытывает, кажется, что он не закончится никогда. Несмотря на то, что это кажется очень страшным, это абсолютно не вредит здоровью и не опасно. Если вас мучает сонный паралич, ученые советуют наладить режим сна и не лежать на спине. В некоторых случаях могут прописать антидепрессанты, но сонный паралич происходит слишком спонтанно и в основном редко. А был ли у вас подобный опыт? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. У меня был, и уверяю вас, это действительно страшно. Хоть ничего страшного и не снится, но когда не можешь проснуться, а пытаешься это сделать, это страшно. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.